Все, только сел, одну сороженку поймал. штучки приходит материал такой упаковки вот, взял вырезал как подставку легкая если даже потеряется не жалко простая и способа рекомендую вырезается ножом вот, увереннее конечно средней рыбалки ну, Вот и эта удочка обрыбилась Дома сегодня, вчера вернее привязал вот такую мормышку Будем смотреть где-то раз-два-три метра наверное сегодня с какой глубины мы таскаем Угостимся, чем Бог послал? Бог послал нам кожечек. Ой, кожечек, говорю, пряничек, шоколад. М -м -м -м. Вкусно. А я вам что говорю? Здесь вот такая мормышечка, видите, С глазиком таким. есть такое так спокойно удочки выносли пойдем посмотрим чем занимаются друзья товарищи так и чего у нас тут батарейки Преднадзор. Сколько штрафов? У -у -у -у. Вообще. Ну как, нормально? Ну, На балансир. Один ударчик был, все. Так. Ну вот, отметим мы шишевычком. Сегодня последний лед, да? Вот тут такое побоище, смотрите, извращенец, разбрасывает рыбу по льду, я понимаю, ершей куней. окуней, сорогу-то мог бы собрать, она же завярится, Андрюхе отдай, он, не, такая хорошо, знаешь, как... а нет, ну такую жарить хорошо, Ну ладно, скоро будет готово, да, бабушка я уже сегодня за рулем, поэтому вот эти дежурные стопки не для меня. Вот эти. солнечный день. И мы тут практически одни. Вот, Андрюха что-то поймал, Вот еще. Вон человек сидит.